Она пришла вчера мне, и я решила сразу же снять для вас видео. И те, кто досмотрят видео до конца, получат небольшую скидку от компании iHerb. И первое, о чем я хочу поговорить, это о самой компании iHerb. Это всемирно известный американский онлайн-магазин, который продает органическую продукцию. Магазин iHerb предлагает 35 тысяч товаров, включая в них косметику домашнего ухода, витамины и масла, также спортивное питание и многое другое. И доставка осуществляется в 180 стран мира. И попав первый раз на сайт, можно растеряться. Поэтому я решила заказать себе косметику, поделиться своим опытом, первым опытом заказа на iHeart. И... И немножечко рассказать о том, что же я все-таки себе взяла. Как вы видите, коробочка небольшая. Я заказала всего лишь несколько стрессов, так как это моя первая покупка на этом сайте. И, что самое интересное, практически каждый продукт был запакован в такой пакетик, и сверху было упаковано еще вот такой вот бумагой. Меня это тоже очень сильно обрадовало, потому что посылка шла с Америки, и я переживала, чтобы коробка была целая, чтобы все было целое, и ничего не протекло. И первый бренд, о котором я хочу сегодня рассказать, это бренд Сукин. Это натуральный австралийский продукт для ухода за волосами и кожей. Для волос я взяла себе шампунь и кондиционер. В состав кондиционера и шампуня входит экстракт лопуха, также дерево баба-баб и крапивы. Этот шампунь очищает кожу головы и также дает жизненную энергию волосам. А так как в составе есть масло баба-баба, оно помогает увлажнять и придать блеск вашим волосам. Шампунь и кондиционер пахнут приятным ароматом хвои, не очень резкий. Потому что резкие запахи я не люблю, я переживала, чтобы он не был слишком такой, знаете, насыщенный. И я очень этому рада. Не содержит силикона, парабенов, сульфатов. Я читала отзывы о шампуне и кондиционере, много отзывов положительных. Поэтому я буду пробовать на себе и в дальнейшем все вам расскажу. И по поводу кондиционера я могу сказать вам все то же самое. Когда я вчера открыла бутылочку, чтобы проверить, Плотность. Меня это очень обрадовало и удивило. Плотность очень хорошая и этого кондиционера хватит надолго. Объем здесь большой, что в кондиционере, что в шампуне по 500 мл. И когда вы будете делать заказ, обратите внимание на то, что кроме крапивы в составе, вы можете выбрать какой-то другой шампунь для вашего типа волос. И покажу вам вблизи, как выглядят эти бутылочки увлажняющее средство для лица того же бренда Sukin объем здесь 125 мл и удобный дозатор подходит для всех типов кожи без парабенов, без всяких вредностей, веганский продукт натуральный продукт, очень хорошо увлажняет кожу и в составе здесь масло кунжута шиповника, авокадо и если я не ошибаюсь, то еще жажоба это средство на каждый день вы можете пользоваться им и утром и вечером, после очищения кожи лица тоником вы увлажняете этим средством кожу и наносите массажными движениями на лицо шею и декольте успокаивающий экстракт алоэ вера освежает кожу а экстракт зародышей пшеницы и витамина е улучшает и тонизирует вблизи эта бутылочка выглядит так и сама текстура этого средства кремообразная она не жидкая и не сильно густая. Еще я себе взяла маску для лица для чувствительной кожи с розовой глиной. Баночка не сильно большая, здесь объем 100 мл, вытягивает загрязнение, а алоэ вера и огурец питают чувствительную кожу. Не содержит синтетических оттушек, также здесь не присутствуют ингредиенты животного происхождения. И чтобы добиться хороших результатов, нужно нанести на влажную кожу лица и шеи эту масочку, оставить минут на 10-15 и смыть теплой водой. Сама баночка выглядит вот так. Следующий заказ это гидрогелевые патчи для глаз. Пришло вот такой вот красивой коробочке. И сейчас покажу, что внутри. Сама банка объемная, здесь 60 штук, то есть 30 пар. Если вы будете каждый день пользоваться патчами, то это приблизительно вам на месяц. И еще в этой коробке была такая небольшая лопатка, чтобы доставать эти патчи из баночки. И содержит такие действенные ингредиенты, как золото, гнезда птиц, женьшень, коллаген и вода из цветков из розы. Которые помогают увлажнять кожу вокруг глаз и придать ей сияние. Перед тем, как использовать патчи, сначала нужно очистить кожу далее использовать тоник и нанести патчи на 20 минут баночка запечатана и я сейчас открою и покажу как выглядят сами патчи Следующее средство – это увлажняющий крем для сухой кожи фирмы PONDS. Подходит для чувствительной кожи, гипоаллергенная, здесь объем 286 грамм. Этот увлажняющий крем был разработан в институте Pond. Уникальное сочетание средств, которые содержатся в этом креме, очень хорошо увлажняют и убирают сухость кожи. Можно пользоваться каждый день или два раза в день. Я сейчас вам покажу, какая здесь плотность очень плотный и пахнет просто замечательно как я люблю не очень резко Еще я заказала себе такой пробный набор для лица, который состоит из 5 продуктов фирмы Andalu Naturals. Этот набор вы можете заказать как подарок для подруги или мамы. И сейчас я распакую и покажу, что здесь внутри. Набор состоит из 5 продуктов, таких как... Пилинг для лица, тоник, маска для лица, дневной крем и ночной крем. Во-первых, я взяла этот набор попробовать лично для себя. А во-вторых, я хотела что-нибудь купить компактное для путешествий. Потому что мне уже надоело ездить с огромными баночками кремов, там ели для душа. И я решила начать с набора за уходом кожи для лица. Я уже сегодня утром протестировала абсолютно все, и я вам скажу, что очень-очень классный набор. Увлажняет, питает, успокаивает чувствительную кожу. У меня чувствительная кожа еще плюс сухая. И поэтому я взяла именно такой состав розы и граната. Еще в составе есть гиалуриновая кислота и алоэ вера, которые помогают восстановить гидролипидный барьер кожи для безупречного цвета лица. И хотела еще вам сказать, что ложится очень хорошо на кожу, неплотно. То есть крема дневной и ночной такие, как вам сказать, немного даже жидкие. Но это не очень плохо, потому что это крем для лица. Он не должен быть плотным. И вы можете пользоваться этим набором каждый день. На этом, ребята, моя посылочка закончилась. Коробочка пустая. И я вам хочу сказать спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. И сейчас скажу, какой же такой маленький бонус я для вас приготовила. Под этим видео я оставляю промокод которым вы можете воспользоваться Это скидка 5% От iHerb Если вы например заказали продукцию Оформили заказ Вводите мой промокод И получаете скидку 5% Я надеюсь что этот промокод 5% Сделает вас более счастливыми и хочу пожелать вам всего хорошего и оставайтесь со мной. Также не забудьте поставить пальчик вверх. Но ну, а мы с вами увидимся уже в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока.